Всем привет! Меня зовут Оля и сегодня я расскажу про крутые ботиночки с AliExpress. Я в восторге от этой покупки. Если вам надоела скучная однотонная обувь, тогда этот вариант точно для вас. А знаете в чем главный плюс? Ботиночки из натуральной кожи. Кожа плотная и матовая. Обувь пришла упакованная в индивидуальные пыльники. Внутрь продавец предусмотрительно вложил пенопласт, чтобы обувь сохранила свою форму и не помялась в дороге. И это помогло. Все пришло в идеальном состоянии. Выполнено все очень аккуратно, придираться абсолютно не к чему. Белые ботиночки с креативным оформлением под граффити выглядят очень стильно. Отлично впишутся в ваш повседневный стиль и украсят его. Сбоку есть пряжка, которую можно расстегивать и регулировать под свой объем ноги. Ботиночки смотрятся круто, при этом ходить в них удобно. Вес ботинок составляет около 700 грамм. Подошва очень мощная и увесистая, прорезиненная, так что смело можно будет бегать по осенним или весенним лужам. Прошито все двумя швами, сделано надежно. На свою ножку 37 размера, примерно 236 мм, я заказала по таблице продавца 37 размер, и ботинки мне отлично подошли, точь в точь как надо. Так что обувь не маломерит, берите спокойно свой размер. Садится все по ноге хорошо. А за счет небольшого каблука обеспечивается правильная нагрузка на ступни. Стоимость таких ботиночек около 30-33 долларов что вполне хорошая цена для натуральных идеально сделанных лоферов. Кстати, такие есть еще и в классическом черном цвете, а размеры представлены от 35 до аж 43. -го. Так что такие вниз в ботинке подойдут как парням, так и девушкам. Кстати, магазинчик брендовый делает обувь под собственной маркой. Удачных покупок и всем пока!